Более и проблемы предпринимателя по движению денежных средств, по ДДС, по кэшфлоу, называйте как хотите. Вы на канале финансовый предпринимателя, меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Обязательно досмотри это видео до конца, потому что я приготовил для тебя подарок. Поехали! Итак, боль предпринимателя. Каждый предприниматель, будь у него много автоматизированных программ, ведет какую-то excel эксельку. Скорее всего, ты тоже ведешь какую-то эксельку. Ведешь-ведешь, сделал какие-то прикольные формулы, сделал какие-то отчеты. Но кроме тебя этот Excel вести никто не может, потому что никто в нем никогда не разберется. И третий момент, ты не готов его передавать, ну потому что это же твои денежки. Кому мы можем передать свои денежки? Как с деньгами-то и вот по-разному у предпринимателей то 5, то 3, то день занимает раз в месяц сведения всех этих, этих данных. Конечно же, предприниматель очень важный, он что-то забывает внести, что-то пропускает, на что-то конкретно забивает. То есть не забивает данные, а забивает на, заби... забивает на забивание данных. Ну и естественно, после такой портянки с дырами, с нераспределенной информацией, наша отчетность становится неактуальной. Предприниматель, понимает это, он не доверяет этим отчетам и, как всегда, действует по наитию. У меня были примеры предпринимателей, которым я задавал прямо вопрос, зачем ты ведешь ДДС? После первой речи, ну как, я же контролирую свои финансы, я же такой классный и прикольный, у меня еще есть программа, которая все автоматизирует. А зачем ты тогда ведешь ДДС? После пятой попытки он говорит, я веду, чтобы просто вести мне так спокойней. Спокойствие, только спокойствие. Естественно, отчетность никакой не получал, естественно, отчетность была недостоверной, естественно, он ей не доверял. И это все идет корнями из ведения движения денежных средств. Как мы с сотнями предпринимателями вылечили эту боль, сделали э, движение денежных средств понятным, контролируемым, что этих точек контролев от 20 до 40 и что да, есть человеческая ошибка, но сама программа, сам финансист, сам предприниматель, сторонние люди, которые работают у предпринимателя в компании, все это служит элементами проверки движения денежных средств и на основании его распространяется уже вся отчетность. Специально для тебя мы подготовили шаблон ДДС, он э, есть в описании к этому видео, ты можешь получить его по ссылке. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, а их будет очень много и они будут очень интересны. И обязательно пиши про свою ситуацию с движением денежных средств к нам в комментарии. Мы обязательно разберем его в наших новых видео.